Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София, мы начинаем новую игру Шерлока Холмса, так, запускает сюда, в любой момент вы можете поменять уровень сложности в настройках игры, а у нас тут... Есть... Проницательный э -э детектив. Примените на себя полную переключение жизни знаменитого детектива. Мастерство, сиск ну, будет э -э подлинная и сложнейшая проверка ваших детективных способностей. Ну, как бы, да нет. Ну, не надо прямо. Давайте, вот, проницательный детектив. Ну, проницательный, проницательный Проверять нам ничего там не надо, у нас тут никаких проверок, что? Не надо. у чё, все... у нас все в порядке, все всё нормально, мы все сможем и так. Так что будем потихонечку развлекаться, отдыхать, смотреть вообще, что тут. Если захотите себя проверить, пожалуйста, как бы, херачьте сами, я не буду. Я в это не полезу, в это дерьмо. Кто знает, что там какое-то... Так, в любой момент А, так, это было настройки меню? Что долго, что, что долго так грузится? Что-что долго грузится. Давай. Так, все, продолжить. Так, отличное начало. Где-то в лесу потаскается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, в нас стреляем. Да, это, по-моему, тот же, что у нас был, да? До этого. Что-то происходит прям жесткое. У нас стреляют, короче. Мы типа дичь, Окей, ладно. Знаешь же Холмса, его так просто не поймать. Опять вляпался бы, кому-нибудь нахамил. Он же любит это дело. Первое пристрелить пытаются. Ну, все как обычно, ничего удивительного. За 48 часов до этого. Ну, давайте посмотрим, каких дров он наломал. Поможем ему наломать эти дров... этих дров? Да, слушайте, кабинет вроде тот же. Все то же самое. Ватсон что-то какой-то, мне кажется, моложе. О, oh, oh, прошу прощения, started. я вас подбеспокоила. No, Нет, please, пожалуйста, проходите. Mrs. Мисс... Я мисс де Бувье, и я новая соседка мистера Холмса. О, не имел удовольствия. Я доктор Джон Ватсон. Мы могли бы вам чем-нибудь помочь? Дело не в ней, Ватсон. Я... Тогда зачем же она здесь? Uh, Из-за ребенка, который шмыгает носом за ее спиной. Yeah, really Избавьтесь от него, Ватсон. Но он дрожит от холода, he явно расстроен. Что с ним произошло? Малыш Том постучал не oh, в ту дверь. О, oh, oh, да боже ты in. мой, пидняга! Подойди, погрысь у огня. <Constantinemedi> Могу я предложить Dass вам Сейчас. чая, мисс Бувье? Что ж, я, не то что мы кому-то помешали, вы понимаете, кому, верно? Думаю, нет. Поскольку вы наша новая соседка, вам стоит узнать о нем побольше. Вы меня настораживаете. Что ж, у мистера Холмса рецептив. эта болезнь беспокоит его, когда он не находит себе занятия, он становится чрезвычайно нелюдимым. И, увы, это очень сложный, не поддающийся лечению случай. Это должно остаться между нами. Конечно, я понимаю, как печально. Но есть лекарство, правда, только временное, захватывающая загадка. Несомненно, если он ее упустит, его состояние ухудшится. Я все еще здесь для сведения. Я не выпал из окна. Well, так и будет. Посмотрим. You, Спасибо, мисс. Так, ну давайте сначала, ну как обычно, осмотрим. Здесь, смотри, ушастый какой карапуз к нам пришел. Ну, что-то такое. Что-то тут приперся. Так, создайте портрет персонажа, удели внимание деталям и их значению. Че, Красные глаза, конъюнктивит. Ох ты, пта! Мы, тут мы это сами, сами выбираем. Но я думаю, что он недавно рыдал. А, плакал, да? Так, недавно плакал. Хера себе тут это. Чё это у него? Бледная кожа, недостаточное питание. Родился в 87-м. А Тому 8 лет. Заплатка Аккуратный шов, заботливые родители Билет какой-то, карта Лондона Может читать и пользоваться картой Так, что дальше? Какой-то костюмчик у него подрунный, странный Поврежденная рука Порог развития Рана, не поняла Я не вижу никаких повреждений Как я могу понять, что это? Какая прелесть Повреждена Значит, скорее всего, раны, если повреждена рука Или что, или что имеется в виду? Подождите, давайте посмотрим на другую руку Так, он недавно плакал Томми 8 лет Что не так-то с рукой, я не понимаю Я не вижу никаких ран Серьезно Ладно, пусть будет рано. Подтвердить наблюдение. Неточный портрет персонажа. Хера себе, значит, это все-таки врожденный какой-то, да? Неточный портрет. Тому 8 лет, его одежда поношена, с большим количеством заплаты и аккуратной штопкой. Родители Тома заботятся о нем. Бледная кожа указывает на недоедание, выглядит расстроенным. Он недавно плакал и глаза его красные. Ну, а там непонятно, блин, что с его рукой Так, давай-ка еще раз, подожди Тогда меняем Он ревел, это определенно точно Я сейчас Да не рано, тогда это врожденный порог получается Я просто не понимаю, я не вижу никаких ран Или вот что, то, что у него... Блядь, где? А -а -а -а -а -а, нельзя поменять, мать его Или можно? Нельзя, не меняется в смысле не меняется вот недавно плакал мы не можем это поменять ну ка Ой, блядь. не можем не точно ну короче то ладно а как ты должна понять блин там ничего не понятно зачем ты пришел расскажи мне мальчик что привело тебя сюда это мой отец сэр он пропал я не знаю, что делать. А вот теперь видно, что рука истощена у него одна. Серьезно нельзя поменять. Честь говно. Как так можно? Ну и пошли Ну на это, наверное, из-за достаточно питания. Окей, ладно. Я пыталась. Так его имя? Как его зовут? Джордж Херст, сэр. Пропал? Пропал, да? И что сказал полиция? Uh, полиция, она мне не верит Они сказали, что он просто меня бросил But Но это не так Для продолжения расследования найдите улику Которая опровергнет заявление персонажа Смотрите улики а Родился в 87 году Несмотря на юный возраст, он уже умеет читать и пользоваться картой То много лет страдал от недоедания том из бедной семьи, но очевидно, что его любят. Его родители делают все, что только могут для него. Но это вот, скорее всего, вот. Ну, вот улика. А, а в полиции. Конечно, он так, заботливый родитель, недоедание Тома в гости. Ну, заботливые родители. полиции сказали, он просто бросил меня. Ну, вряд ли. Определенно. Твоя одежда хорошо заштопана, и ты умеешь читать. Твои родители не богаты, но тебя не любят. Да, но it's сейчас нас двое. No. Моя мама умерла, когда я был we're совсем маленьким. Тогда это еще одна причина не оставлять тебя. Твоего отца не назовешь безответственным, well, right. он о тебе заботится. Верно, но у него нет постоянной работы, поэтому он берется за любую разовую, которая есть, другой не найти. И это единственный раз, он не пришел домой. Так, что произошло? И когда же ты saw? видел его в последний раз? Три недели назад. Он отправился на новую работу. Но в этот time, раз он вел себя немного strange, странно. И злился. Strange. Странно это как? Странно? В чем you странно? Он сказал мне, сынок, я нашел особенную работу. Не смей отсюда выходить. Думаю, что-то пошло не так. Три долгие недели? Три недели. Это долго. Well, а каждый up. день я думал, что And он you... явится. И, кстати, я могу о себе позаботиться. Uh, я могу о себе позаботиться. Недоедание. Неправильно? О чем это вы, Сэд? Ни I о чем. Digressant. Это я отвлекся. Uh, еще вот так вот. Ну ничего себе. Отправляемся туда. Хорошо, назови свой адрес, то. Дорсет-Стрит, 12, Дорсет 12, Дорсет стрит, 12 второй этаж, дверь Е. E. E. Это она И на уэйт Чепеля, сэр. Но мне нечем заплатить. Money, а Tom? кто просил денег, то. Твоё дело, это как раз то лекарство, в котором you я нуждаюсь. Я скоро приду к тебе. О, спасибо, сэр. Я почему выбрала, типа, недоедание, потому что, ну, как бы... Э, 8 лет, в принципе, в этом возрасте, ну, как бы, ну, я понимаю то, что дети в малом возрасте плохо могут о себе там позаботиться и так далее, но этот чувак, он умеет читать, он умеет писать, он как бы сам дошел до Холмса каким-то образом, макаром, то есть, в принципе, он что-то да может сделать, то есть, он может даже как-то о себе и позаботиться. Проблема именно в недоедании, в том, что, как бы, у них нет особой еды. Тебя, в принципе, это взаимосвязано, мать его, блядь. А -а -а -а -а! Ладно, пофиг, погнали дальше. Давайте посмотрим. Ты опять там за этой жирной дамой на наблюдаешь? Так, стол наш там. <звы> Мой лабораторный стол полезен в работе. Ватсон, вы выглядите немного иначе в последнее время. Как-то, чтобы Кен отрастили. подстриглись. Как как какой он модный. We need to help tom а мы же помочь же Тому найти отца, Холмс. Ну, и даже голос какой-то другой стол, да? Brave это Тоби. Toby. Лучше Да, даже текст тот же Лучший нос в Британской империи Так, ну, тут у нас книжки Тут у нас архивы И там тоже у нас книжки, окей Ладно, по погнали И даже вот карта Вот тоже на стене висит Карта Лондона и его крестности, может пригодиться Да, Could да, да, да да, да. Тут у нас, по идее, будут всякие новые какие-то задания Посмотрим на это Ну, вы, в принципе, уже видите, что уже О, ух ты, мы вышли отсюда сами вышли. Привет, пацан. Как дела, пацан? Так. А, без так так так так бездомных на улицах Лондона стало меньше. Бездомные не исчезают с лондонских улиц. Наши специалисты в области общественных отношений не могут объяснить это иначе, чем экономическим ростом. Это, а также желание наших граждан работать и помогать, позволяет нам строить успешную индустриальную страну. Вне всякого сомнения, вскоре нас ждет улучшение качества в жизни в Лондоне. Подожди, Как это? А стало меньше. Я чуть -чуть подумала, а я почему-то подумала, почему-то больше. Не так. так, Том живет на Уайт-Чепеле, Дорсетс, Dor, 312, второй этаж, комната Е. E. сейчас туда идем. Это вот, кстати, карта все то же самое. Меню такое же. Задание. расследуйте исчезновение отца Тома Джорджа Херста. Осмотрите, жилище. Так, уличные мальчишки. Так, исповедь жертвы. Уличный мальчишка всхлипывает на ступеньках дома 22.16 и говорит, что его отец исчез, отправившись на особую работу. Холлс подозревает грязную игру. Так, погнали. Подождите, давайте мы тут... Вот. Дамы какие-то стоят, общаются. Что-то тут происходит. Мы наконец-то смогли выйти. Чувак, хорошо тебе там, удобно? Нормально такой. Отдыхает молодой человек. Ладно, идем дальше. Тут у нас что? Тоже вот это стоят, там всякие общаются А, ремонт дороги, все как обычно, ничего не меняется Музыка-то какая прикольная <звы> Это вон машину чинит, стоит Да, ну вот как у нас вот все происходит То же самое тут а, Чуваки, какая-то банда стоит Тут тоже чувак Ой, а мы можем немножечко пробежаться Тебе удобно так? А, вот и тут мы можем поехать. О, пацанчики там что-то играются, ходят, гуляют. Ну, пошли в кибитку нашу. Чувак, подвези. White вот это прикол сейчас. Ну, а загрузка не изменилась, все то же самое. Я, правда, понять не могу, что выглядит лучше той, тот Холмс или этот Холмс. Ну тут, конечно, посложнее стало в этом плане. Расследование и так далее. Тут уже самому соображать, как до этого доходить. Так, ну погнали. Ну это уже улицы очень улицы Это слишком узкие улицы для. Ага, для нашего. Так, так, так, так, так, так, так, так, так. Так, это у нас что? Норд-стрит. А нам куда надо? Ну, нам нужно Уайт Чеппел, да? Уайт Chapel, Дорсет Стрит Уайт Chapel. Блин, еще самому найти надо? Охренеть Чувак, ты что там делаешь? Что-то... Uh, это, это первые, видимо, счетчики он ставит uh -huh -huh. Ладно, не смешно Пошли дальше да, вот, Dorset Street, вот он, вот он, вот он, вот он, да? Dorset Street. Да, вот тут вот 12, вот 14. Где-то здесь? 14, 13. Вот это вот, значит, вот тут, вот, по идее, должно быть. 15? А, вот 12. Так, второй этаж, сказали, да? Подождите, а что у нас тут? Давайте исследуем для начала первый этаж. Так, двери тут нигде никакие не открываются. Комната Е, он сказал, я помню. Я просто хочу пройтись посмотреть, ничего ли тут... Это сквозная, да, дверь, получается? То есть, если вдруг что, отсюда тоже, тоже можно выйти. Окей. Хорошо, пока ничего не понятно, пошли тогда на второй этаж. Сразу в комнату Е зайдем. Так, пацан должен нас ждать там. Это вот тут, да, Е? Ага, выделено нам. Постучал, никто не. Это наш дом, мистер Холмс. А жестко. Так, сразу типа ты сконцентрируйтесь на поиске деталей, которые другие не заметили. Что-то в кармане, клочок бумаги, подавай. Так, что это? Пап, старый табард Норт-стрит. Крутить. The old tabard pub. Да, ну это посложнее будет А что-то я его обратно положил Хорошо, это мы вытащили вот это У Джорджа Херста very... была разная работа Оказывается, он был трудолюбивым и ценным работником Так, еще что-нибудь есть Что мне нужно увидеть Но я думаю, глаз нам должен Появляться периодически Показывая то, что тут что-то еще есть Надеюсь, вы скоро найдете папу Так книги. Это чё? Ага, это не берется. То есть вот так вот ничего не берется. Если кружочек прицел появляется, тогда мы можем это... А, ага! То, ага так вот почему мне. ты пришел ко мне. Что это? The Strand чего? А, Переведите то, мне посмотреть. это, блядь, что это? А, вот Шерлок Холмс! Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во! Да-да-да-да-да! -во -во -во -во -во -во -во -во. Так, зажигалки. Зажигалка, зажигалка. Лампа. Вероятно, он читает по ночам. Предметы, помеченные высказанным знаком, пригодятся в дальнейшем расследовании. Так, мы, может, мы можем его забрать? Yeah. So now... <laughs> а, окей, ладно. А, вот этот? Хорошо. Потихонечку разбираемся. Коллекция потертых книг из uh, вторых рук. Джордж Херст, Херст старался дать сыну лучшее образование, какое мог позволить. Папа купил мне все эти книжки. Он не рассказывал, но я знаю, что ради них он заложил свое пальто. Так. И вот, и, вот эти вот книги, да, тоже. Погнали дальше. То есть, когда еще прицел зелененький, значит, что это мы уже осмотрели. Окей, хорошо. Пошли дальше. Еда заканчивается. Прошло три недели со дня исчезновения Джорджа Хёрста. Наверное, вот Херста, да? Правильно. Что ж, вижу приготовление для крестьянской их похлебки? Умное решение для того, кто уме не умеет готовить. Какая-то крестьянская похлебка. Скажи рецепт, что ли. Так, наверху ничего. Тут ничего. Я вижу лестницу. Я знаю, что мы заберемся туда. Надо пока что просто все осмотреть. Это что? Это счета, что ли, или что это? Херст заранее оплачивал счета, что давало Тому безопасность и хлеб насущный. Он забрал это, да, получается? А, судя по этим счетам, Джордж Херст оплачивал аренду аванса. Моя мама, сэр. Она умерла, когда я был совсем маленьким. Мой папа рассказывал о ней, но и только. Мне жаль, Том. Моя мама тоже не стала, когда я был совсем маленьким. Погнали дальше. Еще что-то есть? Да, вот это вот. Рыши все время протекает. Папа постоянно ее чистит. Так, ну тут мы уже нашли вот это вот. Или еще что-то есть. Нет, еще что-то. Подожди. Почему ты не... Old Glue. клей видимо содран со стены А, ёб твою мать старые clothes, вещи грязные и поношенные а, Пап, старый табарт лучший выбор пива и эля Уайтчеппеля находится в, на норт стрит это типа мы туда придем а это что? а вот а, у Уайтчеппел. а это новая локация у нас открыла дом Херста. Так, это мы уже осмотрели. Можем полезть наверх. Можем же ведь? Можем. Лезь. Давай. А тебе еще помочь надо? Ну, давай. Тут, типа, походу, очень темно, да? Ничего не разглядеть. Хорошо. Пошли за свечкой. Типа, так сам по себе ты не, можешь, не мог взять свечку, да? То есть все предметы берутся не сразу Некоторые, да? Только после того, как ты с чем-то Повзаимодействовал Он тебе сказал, что нужен этот предмет И только потом ты можешь как-то это Так, что тут? Несколько старых вещей Так, убираем коробку И у нас тут чемодан Кожаная сумка, что в ней? Привет тебе, Джордж. Я знаю, тебе трудно найти работу, и тебе нужны деньги на еду и одежду для сына, поэтому прикрепляю листовку одного паба. Я слышал, что там сидит парень, который предлагает особенную работу. Возможно, тебе она подойдет. Надеюсь. Удачи. То есть, нам заказана дорога в паб. По идее, мы нашли все. Так, значит, выполнен задание осмотреть жилище. Узнать больше об особенной работе. Это нам в пап надо идти. Пап старый добар, ты что-нибудь слышал о нем от отца? Мой отец часто туда ходил. Но он не пьяница, сэр. Это рядом, на Норд Стрим. Хорошо, пошли тогда. Охренеть, самим еще дойти надо. Так, а мы сейчас на какой улице? Мы сейчас находимся на Дорсет-стрит, да. Нам нужен Норд-стрит, да? Так, это не то, не то, не то. Вот папа находится на Норд-стрит, да, нам нужен Норд-стрит. Соберите средние в особенной работе, расследуйте... Так, ну это основное задание, я так понимаю. Карта у нас так и не появляется. Рядом говорят, да, Норд-стрит, это в какую сторону идти? Это тоже Дорс от Стрит. Это у нас тоже Дорс. Да. да. Подожди. А где у нас Норд... Норд... Норд Стрит? А это мы обошли, думаю, с другой стороны, да? Ты что тут пилишь, чувак? Жесткий. Так сейчас мы тут это, гуляем чуть-чуть? Я освоюсь хотя бы с этой улочкой со всем этим... Тут парикмахерская есть Так Вот тут раз распьяница Значит, мы близко, да? Нет? Нет, не близко Хорошо, что-то у меня периодически лаги какие-то ловит Так, дверь не открывается Но она, смотрите, еще так выделена как-то ярко Так, Дорсет-стрит Не то, значит, нам в ту сторону Окей, хорошо Переходим сюда Идем сюда так, тут мы были, это Дорсет-стрит, это... Вот тут вот, пап, да? Добрый день, мистер, мистер Хан. Неужели ты юный Уиггенд? Я, как Я вижу, вижу, ты нашел работу. Если это можно так назвать, ненавижу это. Но если у вас нормальная работа для меня, чуть позже может понадобится твоя помощь. Жди, жди, жди здесь. Так, стой. Нам сюда, да? А что ты сюда сюда учишься? Ты просто зашел, постучался в рандомную дверь. Ладно, нормально. Так. Вот, какой-то бар. Он? Да, это бар. Так, сейчас. Заходим. Воу, воу, вау! -во -во, какие тут разные веселья. Нужно на вас уши и найти того, кто предлагает особую работу. Кстати, вот, вот двое. Подожди. Вот, пап мы теперь нашли. Мы можем туда перемещаться. Так, мы на, на Тэшку, да? Подожди. А, это типа вот тут остановиться и подслушать, да? Но эти просто пьяницы. Тут ничего такого. А а, а, а, а, Это нужно в центре держать. Все, поняла. Типа клавиши и муфли. Разница рабочему классу. I'm I'm Рад, что я хозяин самому right. себе. И, пожалуйста, не могу. Могу только себе. Или вас. Not. Так, хорошо, вы. Тихо, тихо. Давай, давай, давай. У человека, который предлагает job, особенную работу, а отлично. Бакенбарды. Как-то сразу сдали мне его, а. У тебя вроде бы бенкир. А, нет. Или да. У тебя есть букенбарды? Вроде, вроде что-то там есть. Шерстинка какая-то. А у вас есть букенбарды? Есть там. Тихо, тихо, тихо, тихо. Сосредоточьтесь, чтобы подслушать разговор. Нет, тот парень, что предлагал особую работу, никогда не пьет алкоголь. То есть, еще надо найти того. Во-первых, чувака. Итак, человек, которого я ищу барды и он не пьет алкоголь. Вон там сидит какой-то, заглову держится. Баки -во. Вода. Борода. Бакенбарды. Да. Напиток. Вода. Ну так. По-видимому, этого человека я ищу. Следите. Так оно интересно. Удерживать, чтобы ускорить. Ага. Очень интересная слежка. Он то не обосится? сейчас, только воды напил. 30 минут спустя. Пропал кто-то там. Миссинг найти. Сорвал чек бумажку. Так, забираем бумажку, а естественно, обязательно нужно посмотреть, что он там бросил. А ты не хочешь проследить за ним, братан? Как ты идеально выпрямил-то прям я не могу. Любопытно, а пропавший человек? Нужно узнать побольше. В начале октября мистер Джон Стро... Строубридж исчез с Дорсет-Стрит при загадочных обстоятельствах. Если у вас есть информация о нем, свяжитесь с мисс Строу Дорсет-Стрит, дом 5. Заранее благодарим за любую помощь. Сходить туда? К, -к, -к, -к этой Дорсет-Стрит... -дор Дом 5? Ну, пойдем. А, или ты все-таки решил последить? Видишь того джентльмена? Мне же, чтобы ты проследил за ним, а потом рассказал все мне. Понял, мистер Холмс. Давай, давай, это а упустишь. О! А! Я за него играю? Подожди! Он, он уже он убегает. Он уже почти ушел. Сейчас погладь. Где, блять, его? Я его не вижу. Где он? Вон он. Укрытие. Ну, смотрим, пока все нормально. Пока все четко. А, у вас знак типа он собирает. Э, собирается развернуться. Так, пошли. Побежали, побежали, побежали, побежали, побежали. Давай, давай, давай, давай, давай. Укрытие. Сидим, сидим, не трогаемся, все хорошо. Да. Давай еще. Вот Лучше за это быстренько, быстро, быстрее, давай. Оп! Бежали, спрятались. Будим. Тихо-тихо, Засунулся обратно. Давай, пацан, давай. Okay. Ну-ка. Бежим. Сейчас вот тут вот за углом запрячемся. Аккуратненько. Пря, профессионалы, блин, а? Он сейчас собирается, обратно забежал, не -а -а. Спокойно. Не выглядываем, не усовываемся. Бежим дальше. Заныклись. Ой, блин, менты. Они меня Они не пропустят. Мы другой путь. А, будут вроде бы, да? Они на это намекают? Исчезнет через... Э, э, 15 секунд, 14. Тихо, бежим, спокойно. Сейчас мы его... Вот он. Тихо, сиди, сиди, укрути, не вырисовывай пацан, давай. Молодец, пацанчик. Тебе показал, что где-то что-то шуршит, это все крысы. Ты вот в каком веке живешь? Все нормально. Спокойно. Иди, иди, ни о чем не думай, не переживай, все хорошо. Сейчас мы зайчим. Вот. Так, вот тут вот мы запрятались. Ах, ребята, из, из, из банды за Лучше обойти опять. Ну тут вроде бы что-то. Опа, шутбрубой. я смогу продолжить Сэшка, если в трубу, но это опасно. Давай, попасть! <мазу> давай, давай, лезь! Мне прям интересно стало. А, это еще почистить трубу надо. А, вот так вот просто подсыпать. Ползем дальше. Это типа пока он не задохнулся, да? Чувак, тебя внизу это это подогревает, мне кажется. Да что что такое? А это где? Вот, вот. Сейчас быстренько. Вот, нормально, нормально, нормально. Хера себе он даёт, да? Нормальная работа у Холмса. Не особо похожа на нормальную работу, пацан. Я не могу попасть! Вот он вот, тут вот, где-то здесь. Почти давай! Давай-давай-давай-давай! Давай! Давай чуть-чуть осталось! И задыхайся! Подожди. Ай, молодец! Ай, молодец! Вот прям вот на писюночке маленькие почти задохнулись! Он еще здесь! Какое счастье! Так, ну пошли, теперь бежим. Бля, какой-то ассоциал крыт прям. Офигеть. Где он там ходит? Вон он. Нормально. А, ты куда свернул? О, вон балку можно да, уронить. Так, пошли, бежим. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Не исчез... А, ци, тут еще и бочки, твою ж мать. То есть вот тут, вот, да? Переходим. А тут что? А, ⁇ б твою же налево, ⁇ б твою ж налево. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Мы не ⁇ бнятся, мы не ⁇ бнятся, тихо, тихо себе вот это вот веселуха тут устроили. Вообще, вообще, вообще, вообще. Держусь. Держусь. Держусь, а ты держись. Давай, держимся. Давай. Мы почти дошли. Нормально. Так, вон. Отлично. Куда дальше? Думаю. Опять какие-то обходы, заходы. Зато весело, блин. Реально весело. Очень хорошо сделано. Блять, опять, опять перей. Нет, нихера. Да ты что? А, кто спустился на площадке типа? Where did he come from? А? <laughs> Нас почти засекли, блин. Давай выходи ты. Тихо, спокойно. А. нормально. Отвлеклась на пьяницу. Поет он там песенки всякие веселые и задорные. Так, вот укрытие. Что, нет ни не укрытия? А как? А, вот тут обойти. Ой, doing, <смех> Привет, что ты тут делаешь? <смех> я тут это, по стенам лазю. Все, все, все, все хорошо, бабуль, не переживай. Я просто маленький, я вдолбавшийся мальчик. Все, все, все в порядке, все нормально. Так, тут уже вот, только тут, если пролезть, да? Да никого там нет, не ссы. Он заметил мои ноги, блядь. Представляешь, он заметил мои ноги, бля. Так, он собирается развернуться. Чай, я слежу с тобой, все в порядке. Так, уходим, добегаем до сюда. И садимся. Спокойно, тихо, спокойно. Что он как-то стал часто поворачиваться. Да нормально все, никого здесь нету. Так, уходим, бежим. Так, чё, я могу подойти к этому пацану и что то с ним это затрещать? Я знаю этого мальчишка, это Джим, с чем первый трик? Он не мой, потому что отчим его бьет. себе. <говорит> Эй, Джим, можешь отложить мне свой набор? <говорит> я на секретном задании для мистера Холмса. М -м -м". Такой. Джим такой, М -м -м -м -м -м, Давай. Чего ты вообще взял, что он пойдет чистить ботинки внезапно? Так, ну давай. Так, что дальше? Правильно в правильном порядке? Ну давай, начищаем. По идее, вроде бы как-то так должно быть. Но ну, смотри, как новенькие блестят. Чего тебе не нравится, не пойму. Еще тебе? Sorry, что хочешь что я не пойму. Спасибо пацан. Погодь, где тут укрытие? Эх, не то укрытие. Хотела подальше. Там псы! Там какие-то псы! Он разговаривает с Кэтбэндом. Надо пойти подойти поближе, блядь. Тут собаки. Тут собаками не пойду, они явно там стоят, охраняют. Я же меня просто сожру. Сейчас мы обойдем. Мы, уличный мальчишка, знает все, все за кулки, все за Все знает. Куда ты поехал? я могу запрыгнуть к нему? Кликайте, чтобы ускориться. Блин, еще и матрица. Ну охренеть. Ассасин Скрыт, Матрица, всего тут, все, что надо, блин, и Шерлок Холмс, детектив, и все как хотите. Просто наслаждайся игрой. Мне нравится. Мне нравится. Еще и подумай сам. Ага, интересно, интересно, что там нет. во дворе? Как бы тебя не поймали, пацан. Да, то есть ты мне предлагаешь... Ага, вот, пролезть во двор. Окей. Запрыгнули, хорошо. Так, ну-ка, открываем. Он больше не бегает, если что. Я не могу. Я нажимаю Shift, он не двигается дальше. Быстрее, в смысле. Он подсел, присел. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Oh, он может пригодиться мистер Холмсу. Я его зарисую. Хорош. Че еще ты Ты умеешь рисовать? Вау. Wow. Wow. Куча ценных вещей. Отлично. Пошли дальше. Че еще? Так, ты проникать будешь? Слишком опасно заходить. Хорошо, мы не будем заходить. Просто посмотрим в окошко. Я не... А почему ты не можешь заглянуть вовнутрь? Тебе лесенку пододвинуть или что ты хочешь? Что, тут есть лесенка? Но ну, она не выделяется никак. Вовнутрь он заползать не хочет. В окошко тут он не смотрит. Ну, типа, мы все собрали? Мы получили герб. Теперь гордо отсюда. Вахуем, да? Или нет? Или мы можем мы можем еще в, в другое окошко заглянуть? Подожди-ка. поторопились. Блин, это, а с какой стороны заходить-то? С другой стороны, да? Подожди, а там вообще... Я не могу заглянуть. Да. А вот тут -вот мы можем зайти? Слишком опасно заходить. Хорошо. Ну там уже все. Ага. Здесь же вы только двое? Жаль, что один из них не я. Так. Сумки с едой. Мне нравится этот дом. Нужно рассказать все, мистер Холмс. Холм. Пора выбираться. Тогда валим. Давай через стенку опять. Ты молодец какой, а? Ты качественно делает свою работу. Видимо, Холмс ему хорошо плачет так-то. Если они вот так вот прямо рискуют собой. Ты догнал, сел на хвост, доехал с ним вообще. Пацан, молодец. История Уиггинса довольно необычная. Что будете делать с тем, Холмс? что он обнаружил, Холмс? Ой, как хорошо рисует-то, однако. Уиггинс проделал хорошую работу. То вообще, что это? И рисунок герба сделан Уиггинсом. Это, наверное, нужно... Вот, да-да-да, искать в архиве. Вот оно. Изучить рисунок, который принес Уиггинс. Угу. Так, простите. Вот, вот это мы же и так не прожили. В начале октября... А, а, нет, прошли. Значит, герб. Тут два льва, два голубя, три меча и еще один голубь. Так, это где? Проверить герб. Да. Есть тут гербы? Рано так, знаки и символы. Криминалистика, а символы божественный синдикат было, помните, помните, божественный синдикат. Так, королевский пацаник картофеля, знаки символов торговли, английские гербы. Вот он, герб семьи Марш. В настоящее время представителем семьи является лорд Эдвард Марш, известный меценат. Он снабжает бедняков у едой, теплой одеждой и прочим. Лорд uh, Марш также известен как соучредитель программы специальной подготовки, позволяющей бедным людям получить образование. Лорд Марш проживает в Лондоне на Мейнсбери Ролл, дом 3. Вот здесь, да, нашли. Ой, so пора заканчивать. И этот человек Лорд Марш. Ха, Лорд, который версится возле кабака. Нанесем визит Лорду Маршу, сделаем вид, что заинтересовались его благотворительностью. Ну прямо сейчас? А это... Это закончить. Мистер Холмс, у вас посетитель. О, oh, oh, скажите ему подождать. Боюсь, это невозможно. Эта юная леди отказывается ждать. Что? Father. Папа! Кейтлин! школу интернат мисс Кейтлин затопила, и всех отправили down. домой. Она и так была не первой свежести. Бог мой, как тебе удалось так быстро вырасти? Ты остаешься? Куда бы нам тебя положить? Холмс, я дам ей свою комнату, разумеется. Что ты должна сказать, Кейтлин? У тебя новое дело? Благотовоспитанная леди, которая шантажирует? Или это любовная история о принце и суфражистке? И что же ты думаешь? Ты мне это расскажешь, ведь так, папа? если будет опасно, Ватсон будет ревновать. Ну, конечно, Ватсон будет ревновать. А что, он будет за дочь делиться, Ватсон такой сторонке? Нет, ну зачем? А еще она окажется очень умнее? Это же прям будет... Это же дочь Холмса. И он такой, нет! Watson. Ну, Ватсон будет ревновать. Right, Ладно, тогда развлекайтесь. Я пойду разберу вещи. How Поможете мне, Mrs. Mrs. мисс Хатсон? Какая маленькая. А что, мы можем прям так, так взять и закончить? Ватсон, ты должен меня понять, Дюк. Замечательно, что Кейт у нас дома. Ты рад или не очень, я не понимаю. <laughs> Так, все. Э, рисунок уединца мы изучили. Там начало такое бодрящее, хотел бы вам сказать. Мне все нравится. То есть, ну, все равно в конце, насколько мы знаем, нас будут стрелять. То есть мы еще нарвемся. И о том, как мы будем нарываться, узнаем в следующей серии. А сейчас спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи со всеми в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока-пока.